Фактически каждый человек на протяжении своей жизни так или иначе задает себе вопрос, что является самым ценным в этой жизни. И у каждого свои примеры, свои доводы, свои умозаключения на этот счет. У меня тоже они есть, и они достаточно простые. Может быть вам будет интересно узнать, как я вижу шкалу ценностей в этой жизни. На первом месте, естественно, я поставил жизнь, потому что нет ничего ценнее самой жизни. На втором месте я поставил здоровье. Потому что жизнь без здоровья, как вы понимаете, это не жизнь. На третьем месте у меня стоит свобода. Ну, можете понимать, как хотите. Я думаю, что это слово нужно воспринимать в самой простой и прямой его форме. Свобода – это когда вы вольны поступать так, как считаете нужным, и при этом не нарушаете закон, не нарушаете общественных каких-то устоев. И лишь на четвертом месте я поставил богатство. Вот такая простая. Доступная и совершенно понятная, на мой взгляд, весьма логичная шкала ценностей. Если она у вас не такая, озвучите, мне будет интересно послушать. Почему? Потому что... Потому что моя, мне кажется, правильная. Хотя я могу заблуждаться. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.